Привет, земляне! С вами Бриз. И Перпин, и мы пришли с Миниером. Не знаю даже, зайдет эта тема или нет, честно говоря, я снимаю первый раз видео подобного формата, потому что лично я считаю, что это никому не интересно. А, неправда, я считаю, что, по-моему, это достаточно интересно, вот так вот. В общем, нам написало несколько человек с просьбами рассказать о том, как проходит наш день. Ну и поскольку у нас видео «Один день из нашей жизни» перекликается с видео «Выживаем за день за 100 рублей», за 100 рублей ты какой-то праздник выбрала. Все зависит от того, выходной у нас или типа настолько у нас загруженный день. Потому что иногда бывает такое, что ты просыпаешься и понимаешь, сегодня нужно сделать видос, сегодня нужно включить стрим, сегодня нужно сделать 5 комиссионов. Пиздец. А в один прекрасный день ты просыпаешься и понимаешь, блин, мне сегодня всего лишь нужно делать сценарий на сольник. Какой кайф. Поэтому давайте мы примерно расскажем о том, как проходит. Ну что, погнали, да? Погнали! Ну, вообще, просыпаемся мы очень поздно. Часов в 12? Я тоже встаю где-то в 2 часа. У нас разница в 2 часа как раз. То есть, получается, мы с тобой встаем одновременно? Почти, да. На самом деле, мы встаем так поздно, потому что мы и ложимся спать очень поздно. То есть, дело не в том, что мы ленивые, хотя объективно это тоже. Но моя мама до сих пор удивляется, почему я так поздно встаю. Честно говоря, скажу как человек, который совмещал обычную работу и работу ютубером. Когда ты приходишь на работу, у меня, получается, был офис, и мне ничего не нужно было особо делать Первую половину рабочего дня И я могла заняться блогерскими делами Порисовать, либо поделать видос Но прикол в том, что когда ты встаешь В 7 утра, приезжаешь К 9 туда, и тебе нужно Начать работать, ты понимаешь, что у тебя Вообще нет энергии да, И желания Поэтому лично я не вижу смысл насильно Заставлять тебя вставать в 7 утра Просто потому, что я знаю, что я в любом случае Не буду работать в 7 утра Потому что когда ты приходишь на работу на свою обувь работу, ты можешь первое время пофилонить. Здесь себе филонить нельзя, поэтому вместо того, чтобы первое время пофилонить, мы первое время спим. Но зато просыпаемся мы уже с силами. Вот лично я, когда просыпаюсь, у меня первое, либо сразу одеться, сходить в магазин за энергетиком, если у меня нету какой-то прям огромной силы работать. А если я просыпаюсь уже бодрая уже хорошая, уже выспавшаяся, я сразу же сажусь за работу. Вот, Жиза, я тоже либо сразу иду в магазин, либо хавчик уже в холодосе, я просто его беру включаю компьютер, прям тут и хаваю, ну и как бы сразу начинаю работать. И знаете, я сразу уточню, что мы подразумеваем под работой. Ну, то есть обычно это какие-то камешки, да. Если нам нужно записать общий видос, ролик, мы идем, ну, записываем все это, да. Другие дела, например, договориться насчет рекламы. Если вы думаете, что выделять под это 10 минут своей жизни, если не час, это как-то странно, то вы не работали с компаниями, которые пересылают ваши сообщения другому челу, он прислает это еще одному, и ты сидишь у компьютера три часа ждешь, пока тебе ответят сойдет или нет. То есть, несмотря на то, что какое-то время есть запланированные какие-то есть запланированные вещи, не всегда все идет по плану. Даже наоборот, чаще всего твой день почти никогда не идет по плану, я вам так скажу. Жиза, жиза. Буквально, story time, у меня прямо сейчас есть заказчица, ну то есть она заказала камишку, и я ее отрисовала, и я уже запланировала что эта камишка пойдет на спидпейнт. Но прикол в том, что она мне еще эту камишку даже не оплатила. Она говорит, я вам оплачу в ближайшее время, а я понимаю, что если она не оплатит до того момента, как выйдет видео, то видео не выйдет. Нет, ну, конечно, я просто поставлю другой спидпейнт, но это просто все равно некомфортно, когда ты уже все запланировал, ты уже надеялся на человека, человек тебя подвел. То есть, еще прикол в том, то, что когда ты работаешь с людьми, вообще не нужно на них рассчитывать. Наверное, в видосе это одной из самых сложных частей в нашей работе. Ну, лично мне так кажется, потому что найти вдохновение на порисовать всегда можно. Даже если это заказ, даже если там тебе не очень нравится что-то, да. Потому что это рисование, оно нам нравится. Я могу сказать, что, наверное, еще стримить бывает сложно. И я сейчас объясню Во-первых, у меня компьютер лагает. Ну да ладно. Во-вторых, слушайте, сейчас жара, у меня все греется. У меня греется планшет, у меня греется веб-камера. И просто физически тяжело просидеть два часа с выключенным вентилятором, потому что ты знаешь, что его не слышно в микрофоне. И иногда лишний раз даже нельзя, не знаю, попить водички, потому что все будут это слышать. Ну нет, у меня этой проблемы уже нет, но я знаю, что у некоторых типа, блин, а что люди подумают? Они же узнают, что я пью воду. Это просто два непрерывных часа в напряжении. Да, это просто два часа. Я, например, рисую довольно быстро сама по себе, но не на стриме, потому что я не научилась рисовать быстро и еще разговаривать, типа, с чатом. Это сложно. Я в основном просто с ними базарю. Да, слушай, чисто говоря, базарить мне больше нравится, чем рисовать на стримах. Но это, таки, чисто мои предпочтения. Так вот, мы немножко отошли от темы. Значит, мы остановились на том, что мы просыпаемся, либо идем в магазин, либо сразу начинаем работать. А обеденный перерыв мы катаем Уиден. Иногда у нас есть обеденный перерыв, иногда нет. Но если он есть, вместо еды мы встречаемся с Перпин в идентифии 5, помойка, и играем там. Зависит от того, сколько нас хватит, но раньше мы играли стабильно часа по два. Не, ну давай Ответим честно, что первое время, когда мы только начинали играть, мы играли не по два часа, а по дню. Ладно, ну тогда да, мы втянулись. Но мы сейчас можем просто это все как бы балансировать. Да, после обеденного перерыва, в общем-то, мы идем опять работать. Хотя, опять же, зависит от того, какой это день. Если это день со стримом, мы идем стримить. После стрима мы опять идем работать. А вы думали? Блин, какие у нас насыщенные будни. Насыщенные, насыщенные работы будни. Мы работаем где-то часов до 12 ночи, потому что потом в 12 ночи мы идем опять. И у нас все по расписанию просто потому, что в итоге режимы открываются ну в определенное время и поэтому да и мы в них играем и мы такие ну чё в потом не может в квике, которые круглосуточно открыт ну давай в квике ну уже просто привычка знаешь что сама понимаешь 12 это уже то время, когда рука тянется к идону ломка начинается ну а дальше вообще зависит опять же как повезет я обычно после идона если я не успела что-то делать я иду делаю. А если я прям совсем устала, я просто иду спать. Я на самом деле люблю работать по ночам, но обычно мы поздно заканчиваем. У меня не хватает сидеть до 5 утра, как кое-кого. Да, я могу сидеть очень-очень долгое количество времени. И после идентики я обычно никогда не ложусь спать, потому что у меня накачан адреналином уже организм. Поэтому вместо того, чтобы идти спать, я иду э, работать. Но иногда я иду развлекать саму себя. Как-то это звучит. Не я очень. веду к тому-то, что иногда я действительно выделяю себе время для того, чтобы посмотреть видосы. Большинство видосов и всяких развлекательных штук я смотрю прямо во время работы. То есть я одновременно рисую и развлекаюсь. Я все стримы включаю, прихожу на Twitch, смотрю всяких женщин, красивых девочек. Если вы понимаете, я Но иногда я действительно выделяю себе время на то, чтобы не работать одновременно с чем-то, не знаю. Точно, блин, я же забыла сказать, я иногда. Даем. Жиза, я вот, кстати, как позавтракала сейчас. Ты у нас... завтракала? Я... Да, я даже позавтракала <связь> А следующий прием пищи будет во время стрима Скорее всего, вот Короче, я просто хочу сказать, что, наверное, это идеальная жизнь интровертов Да, мы ведь, получается, мы не выходим на улицу, во-первых Выходим только в магазин и, типа, и все Не, бывает, конечно, то, что я иду развлекаться со своими друзьями То есть выделяю себе время для развлечения, да Но на самом деле жизнь взрослого человека такова То, что у вас графики, все времени сходятся, или кому-то лень. Взрослая жизнь, она такая, то, что с друзьями ты, на самом деле, встречаешься довольно нечасто, может быть, пару раз в месяц, а то, если повезет. Но, по сути, мы целыми днями сидим дома. Мне лично нравится то, как я провожу свои дни. Вот моя семья не очень довольна, но мне, например, нравится. Я вообще не жалуюсь. Кто-то может сказать, что мы довольно скучно живем. Ладно, да если опустить Иден, да если представить, что мы не играем в Иден, то нам все равно довольно весело, моей собираемся там в дискорде сидеть, да, периодически себя развлекаем. Честно скажу, когда у меня наступают дни, когда работы почти нет, это даже скучнее. Ты сидишь и такой... А что делать? Ощущение, как будто что-то не так. Вот ты просто сидишь и как бы работы нет, но все равно какое-то подкорка и чувство, что работать нужно. А работать уже нечего. Идеальная профессия для таких закрытых людей, как мы, которые любят выходить только за энергетику. Ну, естественно, все дело в продуктивности. Просто для нас самое главное это реально быть продуктивным. Потому что человек может ходить на работу месяц и делать один единственный отчет, а для нас это не так. Это так не работает. Сидишь в отпуске только, Бля, порисовать что ли? В общем-то, если вы вдруг подумывали над тем, чтобы стать художником, фрилансером или даже блогером, фрилансером, хотя сейчас, в наше нынешнее время, это не такая уж перспективная работа, а в любом случае, просто знайте, что не важно, во сколько ты встаешь и не важно, во сколько ты засыпаешь. Главное это то, сколько конкретно работы ты делаешь, потому что результат всегда зависит только от тебя. Никто не будет за тобой подтирать попку и при этом никто не будет на тебя орать, несмотря на то, что ты... Ты предоставлен сам себе, ты сам себя и контролировать еще должен при этом. Это на самом деле довольно-таки сложно было бы, если бы это было не так классно. Ну, на самом деле, мне кажется, вначале мы с тобой не так хорошо справлялись, теперь мы определенно привыкли. Я иногда такая сижу, думаю, блин, как же много работать, может пойти на ирлэшную работу, а потом, вспомняю, ирлэшную работу это такая, Нет! После ирлэшной работы это просто лучшая работа в мире. Всем спасибо за просмотр, становитесь нашими спонсорами, потому что наши спонсоры помогают нам благодаря им, мы вообще существуем тут вообще, что говорить-то? Вот именно, все правильно, переходите на наши стримы и обязательно донатьте, потому что что? Потому что мы все-таки иногда должны кушать. Да, возможно, Перпин даже сможет купить себе что-то помимо энергетика. Может, купишь себе пачку вискаса там по скидке. Зачем у меня это еще не доедено? Спасибо. Спасибо всем за просмотр, не забывайте подписываться и ставить лайки, а также не забывайте переходить на наши сольные каналы, переходить на группы ВКонтакте, на Инстаграм, на Твич Бриз, на Телегу еще ни в коем случае не переходить на ТикТок. Всем спасибо и всем пока! Пока!